выполняет все просьбы республики, идет навстречу. Самое главное, он решает массу вопросов, связанных с учебниками, в том числе на татарском языке. Есть масса других вопросов, но я не буду это решать. В Казанском федеральном университете прошла лекция депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя Комитета по делам национальности Ильдара Гельмудинова, где представитель власти рассказал об особенностях национальной политики в современном мире. Наше государство старается, чтобы те традиции, еще заложенные, может быть, не советское время, их сохранить и что в этом отношении делает страна государства, как это добивается, вот это все мир дружбы и согласия.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 Ряд э, механизмов, которые нужны, и у нас будет такое плавное совмещение, и в какой-то мере хорошей стороны баланс системы, ну и, конечно, то, что было и в советское время. Отметим, что в Казанский университет с лекциями часто приезжают представители власти. Например, за последний месяц перед студентами выступили... Консул Генерального консульства Исламской Республики Иран в городе Казань господин Масуда Малаи, мэр Казани Эльсур Медшин, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и в онлайн-формате прошла телевстреча с директором Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.